Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию астрологический прогноз на февраль для представителей знака Рыб. Скопление планет в водолее в вашем символическом 12 доме способствует появлению тайн. Также удачная деятельность вдали от посторонних глаз. Активизируются кармические темы. Первая и вторая декада февраля – непростой период. Может ощущаться давление со всех сторон и кажется, будто бы вы находитесь в лабиринте. Но не паникуйте. Уже с 18 февраля ситуация значительно улучшится. Солнце войдет в знак рыб, и вы почувствуете прилив сил и энергии. Сможете осознать все, что происходит, и найти правильное решение. В первой половине февраля окружающие люди практически всегда вас неправильно понимают из-за чего чувство одиночества может негативно отразиться на самооценке старайтесь не уходить в иллюзии чем больше вы предаетесь мечтанию тем больше возникает нежизнеспособных идей надо действовать а не предаваться мечтаниям в первой и второй в февраля вы можете сторониться общества, пользуясь всевозможными, даже неоправданными предлогами, чтобы отказываться от приглашений. Причиной могут быть любовные взаимоотношения из прошлого, особенно те, в которых вы пострадали. И это негативно отражается на настоящем. Успешная работа, связанная с заботой о других, в больницах, например. Благотворительная деятельность и создание благотворительных фондов поможет вам найти друзей и единомышленников, наполнить вашу жизнь еще большим смыслом. Февраль благоприятен с точки зрения обретения вдохновения, так как в этот период вы погружаетесь в собственные чувства. Мир начинаете воспринимать, как бы протягивая его через себя, через свои внутренние ощущения. Это может быть связано с тайной э, влюбленностью, когда, э, когда вы погружаетесь в мечты. Главное, чтобы это не заменило вам реальную жизнь. Сосредоточение планет в 12 доме в первой и второй декады февраля помогает многим тайным делам, дает невидимую поддержку, может также способствовать скрытому доходу. При необходимости покинуть родные места вам будет сопутствовать удача вы найдете для этого и средства и возможности тайным покровителем может быть женщина или переезд предпринимается из-за любовных взаимоотношений в это время возможна встреча которая перерастет в тайную страсть но в любом случае вы не будете склонны афишировать свои отношения Новолуние 11 февраля в вашем символическом 12 доме в Водолее делает вас еще более романтичными, чувствительными и сентиментальными. У вас просыпается потребность в любви и понимании. Вы желаете забыть обо всех проблемах и заботах. И стремитесь находиться рядом с любимыми людьми. В это время вы можете влюбиться в того, кто проявил к вам внимание или участие. Любовь может вспыхнуть с первого взгляда, но здесь чувство может остаться тайным, невысказанным. Страх, что оно останется неразделенным, заставляет вас скрывать его, хотя в большинстве случаев это неправильное решение. Это может быть тот случай, когда два человека, случайно встретившись глазами, могут внезапно почувствовать духовное родство. Но, тем не менее, они могут так и разойтись, не сказав друг другу ни слова. 14 февраля – прекрасная возможность для того, чтобы проявить свои чувства. Воспользуйтесь этим днем и вы не пожалеете. Кого интересует личная консультация, детальный анализ и перспективы происходящего – обращайтесь. Контакты на главной странице и под видео. Возможно возникновение связи, которую по каким-либо причинам вы с партнером не можете афишировать. Также могут просыпаться скрытые страхи разного рода комплексы. Поговорите с любым человеком. Если вы одиноки, обратитесь к родственникам. В конце концов, есть социальные сети и группы, в которых люди пишут о своих проблемах и находят поддержку. Одиночество противопоказано в этот период, если только оно не связано с творческой работой. Не стоит накручивать себя, не жалуйтесь и не упрекайте окружающих бессердечности. У каждого свои проблемы. Но вы можете получить в феврале отличные жизненные уроки и укрепить свой внутренний стержень. Это период неожиданностей, связанных со сферой взаимоотношений. Может скрыться тайная связь партнера, или окружающие узнают о ваших секретах. С 25 февраля Венера, планета любви, войдет в ваш первый дом, в знак рыб. И это значительно улучшит ситуацию по всем сферам жизни. В конце февраля окружающие находят вас более привлекательными и обаятельными. И вы можете ощущать себя совершенно не так. Доверяйте окружающим вас людям. Чувственная сторона жизни становится более заметной и реальной. Ваши романтические желания исполняются. Полнолуние 27 февраля происходит в вашем символическом седьмом доме. Это сфера партнерства, оппозиция к вашему знаку. Все внимание может концентрироваться на этой сфере жизни. Это касается как деловых, так и любовных отношений. Возможно, раскроются какие-то секреты партнера или конкурента. Либо же придет решение по поводу заключения брака или развода, раздела имущества. Может произойти какая-то трансформация в совместном бизнесе или проекте. Изменятся сроки действия делового контракта. То есть происходит некое переосмысление и ясность отношений. И в этом случае связи либо разрываются при обострении проблем, либо укрепляются за счет принятия верных решений, осознанности и готовности идти на уступки. Если этот вопрос актуален, записывайтесь на личную консультацию, разберем вопрос. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Буду признательна за репост. Если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. На этом у меня все. До новых встреч. Пока.